Обратились в компанию Альтера. Очень понравилось. Понравилось обслуживание. Очень понравился нам старший менеджер Семен, который нам очень помог в выборе автомобиля. Советую всем.